Вжух! Олитас, продолжаем играть. Валян Изолейшен. Да, я и забыл, продолжаем. какие они чокнутые. Надо закрофтиться. Закрофтиться, есть такое слово. Закрофтиться. You know? Адроидский. А, ты злой еще? Давай посмотрим. А почему это? Ты злой? Ты android Андроид? смысле ничего? Я защищаюсь, Не нахер! Серьезно? А, я и чувствую себя как дома. Полный нахер. То чужие, то Андроиды чопнулись. Милый дом. Что ты лежишь? Встань. Нормально все? Ах, нормально говорю все. А -а -а. Слышишь? Вот и все. хер лежать тут. Так, залазим в очку рабокопа. Я, короче, подумал, что это пацаны вырять на меня. Ой, да, ничего себе, пацаны, конечно, дерзкие. Так, я не понял. Левольвер. А ты еще сидишь? Рипли, они погибли. А ты что выжил? Андроиды всех перебили. Не понимаю. Почему? Я не да знаю. я тоже не знаю. Я за тобой вернусь. Не обещаю. Так, ну я сюда пойду. Бля, почему дверь закрыта? Ну... Почему ее просто нельзя открыть? Почему? Почему мне надо вечно? Что не так? Все нормально. Никто это не что. А кто? Это во-первых. А во-вторых... смерть понимаешь? он сказал искусство или мне показалось заткнись ну так тогда искусство искусство убивать этих тварей мне на высоте ладно надо использовать техно так лови На, на. Бля, как же приятно их валить. Хера. И вы не бегите. Сейчас подождите. Надо все равно использовать свой лут. А ты лови аптечку. Теперь типа вообще похер. Поехали до научно-медицинской башни. А, сказали, найди, пойди и найди. А где искать не сказали. Что за люди? Говорил тебе, энергетики не пить. Они до добра не приводят. Ты меня не послушался. Вот и все. Вот и доигрался, хлопчик. Ох ты, ее! Склад андроидов. Пили, пили, мать. Мать, давай. Здрасте. Какой кот? Чё охерели? Там ручка должна быть. Она говорит кот. <laughs> Я такого не видел. Восемь три восемь три восемь два восемь три Бляха. 8. 3, 8, 2. Easy. Ух, нахера себе. Это что такое? Типа хочете, чтобы я прошел это? Или че? Она упадет. Не упала. Ага. Кто-то. Бля. спортсмен на одной руке висеть так долго причем еще смотреть назад куда я пришел то что морх андроидов? спит а ты тварь не спишь спать ее а как они сюда приходят без головы то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 Бля, я слышу, как он идет. Тварь. Че, не будет взрыва на конец выпуска? Да ладно, будет.